Разнообразный и широкий ассортимент тактического снаряжения присутствует у нас в колдушке. Именно тактическое снаряжение может подсобить и перевернуть ситуацию в нашу сторону, естественно с учетом грамотного и правильного использования. Большое спасибо Разравам за говнозадание с гранаты, потому что именно на нем я потерял больше всего времени, чтобы получить новый фукиш. Сегодня мы поговорим о плюсах и минусах газухи, а также ответим на главный вопрос, стоит ли брать эту грину в рейтинг. Ну что... Здорово, мужские мужчины! Дерьмовая хвор понемногу сходит, и я встаю на прежний путь публикации видеоматериалов. Хочу выразить мега-делюкс-рэйль гипербомбическую благодарность всем брата-братьям, которые под прошлым фильмом пожелали мне скорейшего выздоровления, жму руку отцы. Теперь давайте порассуждаем насчет газовой гренки. Цвет облака газа больше всего смахивает на такой газ, как хлор, который активно использовался в Первую мировую войну. При его вдыхании у пораженного затруднялось дыхание и появлялся кашель. Этот газ разрушает клетки слизистой оболочки дыхательных путей и легких. Кстати, мужики, если кто-то гоняет в школу, то на уроках уже будете проходить газы, можете понтануться и сказать, что хлор тяжелее воздуха в 2,5 раза, и при его появлении нужно занимать всякие возвышенности. Желто-зеленый цвет облака у нашей газовой гранаты позволил мне сделать такое умозаключение, что это хлор. Но по сути это не он. Потому что у нас нет кашли в игре, когда мы попадаем в облако, и мы не получаем урон. Наверное, газушка, который есть в королевской битве больше смахивает на хлор, нежели это. Газовая граната на слезоточивый газ тоже не похожа, потому что вижен не меняется. Откровенно говоря, мне показалось, что эта грена недоделана. Мне кажется, если бы был звук кашля, то было бы прям вообще топово. А пока такое ощущение, как будто у кого-то задница порвалась от салат просроченного. Непонятная анимация, отмахивания у нас есть, и вообще как будто комаров гоняем или мух. Но есть в этой грене что-то и прикольное, и есть то, что мне понравилось. Во-первых, это моментальное срабатывание после броска, то есть у нас нет непонятной задержки, как у той же встанущей гранаты или флешки. Эта грена немножко замедляет скорость передвижения противника и в принципе это логично, потому что когда у человека сбивается или нарушается дыхание, он не может продолжать какие-то активные действия, от чего замедляется. И самое главное это то, что наш противник под воздействием этой грены не может прицельно вести огонь. Это мы пока что запомним. А еще на этапе выполнения ивента почекивал свой дискорд сервак и видел как э, мужчины, которые в нем сидят, кстати всем здорово, кто из дискорда, а если кого-то там нет, то ссылки в описании чекайте. В общем, много кто уже открыл и был недоволен новой приблудой, то есть у меня уже на префайере было отрицательное мнение к этой грене, но все таки я решил дожать и сформулировать свое мнение опираясь на с этой гранатой в рейтинге, а еще мой богатый опыт подсказывает, что нужно залететь на канал к Микосу, ведь там можно найти открытие ящиков, кручение верчения рулеток и просто приколдесы. И эксклюзив прокачку аккаунта подписчика на сипишечке. Внимание на важное слово. Подписчика. В общем, мужики, крутая тема. Если у вас просадки по баблишку, а скинцов хочется, я уверен, именно тебя выберет рандомайз Микоса, если ты сделаешь Let's Go по ссылочке в описании. Вернемся к газушке. Побегал, попрыгал я с ней в рейтинге, даже перки подготовил под эту грену, и могу сказать вот что. С помощью нее можно эффективно отрезать зоны возможного появления противника, но главная задача этой грены это все-таки наступление, потому что газовое облако у нас ненадолго появляется, и... И самое главное, мы не даем прицельно вести огонь противникам. Если эта грена будет иметь широкую популярность, то будет иметь смысл вешать перк тактическая маска. Но пока что и без него можно обойтись. Если кто-то думает, открывать эту грену или нет, я вот как считаю. Газовая граната лучше морозильной грены, потому что морозилку можно разбить. В плане оформления мне показалось, что ее не допилили. Это я напоминаю про кашель, ну или может быть какие-нибудь эффекты со зрением. Пока что это не газовая граната, а просто какой-то пук в бутылку. Но ну, даже с таким пуком можно делать вещи. Потенциал у нее есть. Поэтому открывать ее нужно, в рейтинг ее тоже можно брать, ее улучшат со временем, мне почему-то так кажется. Пока не могу сказать, заменит ли газовая граната оглушающую в моем инвентаре, это я поведаю спустя какое-то время, когда для себя решу, с чем мне комфортнее играть. Кстати, мужик, а с чем комфортнее играть тебе? Оставь свое сообщение под фильмом, с какой тактической гранатой ты играешь и будешь ли открывать газовую. А я пока рандомные комментарии поставлю. И топовые. Рука летит вот этим мужским мужчинам за то, что вступили в бригаду спонсоров этого кинотеатра. Как только подлечусь, забахаем стремец. Брата-брат, я надеюсь, ты не забыл с пяточки прожать кулакич этому видеофильму. Полазил у себя, кстати, в архиве и достал трекич, который я бацал, когда у меня было где-то 8-10 тысяч подписчиков на канале. Поэтому давай-ка попробуем его узнать. Так что погнали. Пукачел Расстроен он в печали Ведь он убит Ведь он убит Коряком парень Пукачел Никогда бы не подумал Что после просмотра огнянских фильмов Что после просмотра фильмов В скиллу как мужчинам приходит И знаешь, братишка, рейтинг-то снова трещит Ведь туда залетели огнянские братья И дали на серве пизда так что будь натуралом и кнопку подписки Скорее, быстрее дави, чтобы не пропустить Самые лучшие в мире боевики, эй Боевики, эй Боевики Кнопку подписки, братишка, скорее возьми И раздави, эй Боевики, эй Боевики Лука слепи, лука слепи Найди колокольчик, не больше бони